Атомы с одинаковым зарядовым числом, но разным массовым числом называются изотопами. Ядро обычного водорода состоит из одного протона, а ядро тяжелого водорода из одного протона и одного или двух нейтронов. Изотопы урана содержат 143 или 146 нейтронов.